Намасте, дорогие мои, здесь я читаю карты Тарас, любовь и для тебя. Давайте сегодня такую тему рассмотрим, что, что э, замыслил человек насчет тебя. Поэтому э, выбирайте из пяти вариантов по своей интуиции. И если у вас их несколько, этих самых молодых людей, то, соответственно, можно даже на несколько. Первый, второй третий, четвертый и пятый черненький. Здравствуйте, кто у нас загадал синий первый вариант? Давайте посмотрим, что за мысль человек насчет вас. Дорогие мои, насчет вас. Приехать насчет вас, отстаивать свои позиции, отстаивать свои права, доказать свою ориентабельность во всей красе, и доказать, что он мастер-гений, фломастер. Если вы загадывали какие-то определенные виды отношений, что вас стягивает и сковывает определенные финансовые, либо определенные рабочие, то это прям позиция чисто для вас, но все равно. Поэтому здесь замыслил человек вам приехать, но все-таки с неким моментом достоинства. Как бы я приехал, вот то же самое, я приехал, но это не совсем из-за тебя, а вот из-за того, что я думал, что вот так-то, так-то, так-то. Вот. Поэтому здесь, правда, здесь у нас и колесница, здесь и рыцарь жезлов, но здесь семерочкой Жезлов. Все-таки как-то отстоять какие-то свои права, свои границы по жизни насчет тебя, насчет его спорткара. Поэтому, если у кого спорткарта. Поэтому, дорогие мои, приехать, примчаться, написать, что-то дать о себе знать: Алло, я тут, и я еще тут существую. Вот поэтому, дорогие мои, ну, я, я бы здесь не сказала, что здесь какие-то там непонятные отношения, вот что самое интересное, ну ладно, поэтому я бы сказала, что импульс есть, желание присутствует, тем более что-то доказать, потому что человека очень сильно чем-то и плюс что-то хочет отстоять, и он в отношении к вам такие не сильно доволен. и вот к чему. Потому что его отношения у нас по пашу мечей, по рыцарю мечей. Ну, вот как вот обидели мальчика, бедного, который, в принципе, который хочет что-то вам определенное сказать, доказать, либо как-то уяснить и прояснить. Поэтому здесь все-таки некоторое ощущение, что вот ну вот Ощущение того, что вот так каля... каляет мне эта вся ситуация, она каляет дико, и я хочу это все-таки разрулить. Мне надо сказать что-то определенно, мне надо по дать понять, что я имею в виду, и без каких-либо смущений с какой-либо стороны. Поэтому, дорогие мои, здесь кто-то прям очень хочет доказать вам что-то очень сильно, возможно, даже противоречивое насчет того даже, что вы там думаете, либо что вы чувствуете там по отношению к человеку, либо что он чувствует по отношению к вам. Поэтому здесь есть момент ощущения недоверия, здесь есть также желание что-то определенное написать, дать знать. Возможно, если по, по работе, то, соответственно, человека это очень сильно, ну, если у вас какие-то рабочие отношения, допустим, допустим, не любовные, рабочие любовный тоже подходит кстати но все равно человек хочет вот как-то наладить какое-то определенное не наладить а скорее прояснить определенные отношения между нами либо прояснить то что он думает насчет какого-то какого-то взаимообмена насчет вашего к нему либо насчет его к вашему Поэтому вот здесь как-то ощущение прояснить все, расставить по полочкам, эм, что-то доказать у человека присутствует. А выполнит ли? И давайте посмотрим, а выполнит ли задуманное по рыцарю чаш, отшельник и у нас колесо фортуны? Ну, дорогие мои, ну в свое время выполнит, когда-то точно. Когда не знаю. Поэтому вот здесь вот такой, такой знаешь, такая подковырка, такая вообще все-таки э, по, все по колесу фортуна по возможно выполнит в том стиле, который человек умеет. То есть именно его определенная черта, его определенная характеристика, не знаю, приехал, потусовался, сказал привет пока и ушел, либо как-то по-другому. То есть здесь какая-то характерная определенная личностная черта может просто присутствовать в человеке, что он, да, там прояснит как-то отношения в его виде. Либо это будет ужин в ресторане, либо просто кино, либо просто вас придет, значит, предлагает, милая, у меня шампанское, вот шампанское винище, давай, давай, накрывай на стол, родная, я тебя месяц не видал, накрывай, я ж приехал, а, поэтому, поэтому ну, я не говорю, что он затарится к вам домой, но все-таки, все смотрите, если у вас есть муж, то если вы ему не сказали, то мало ли, Какие интересные бывают ситуации, да. Потом у нас любовники, сакон вниз на другие этажи спускаются. Поэтому, дорогие мои, здесь выполнит свое время с определенной характеристикой и с его чертой. А, возможно, также, ну да, я бы сказала, здесь больше так. Угу. Но если в ушки как-то, ну, выполнит, выполнит, выполнит в любом случае, но э, возможно просто потребуется либо определенная сила, либо определенные знания, либо определенные ему обстоятельства для того, чтобы этот человек как-то пришел к вам. Не хочу, правда, вот это такая немножко странная позиция для тех людей, кто именно... Э, питает каких-то, возможно, иллюзий даже по отношению к человеку, поэтому будьте немного предельно аккуратны, и какую-то вот эту вот всю ситуацию. Поэтому, дорогие мои, ну вот как-то так. Как-то так, как-то так. Возможно, также поделиться мнением, ощущением. Вот здесь даже человек может, в принципе, поделиться своими чувствами, либо как-то рассказать о своих чувствах тоже я даже не исключаю. Здесь как бы желание дикое присутствует. Выполнит ли? Тут сразу рыцарь чаш, тут сразу такая милота с отшельником и с колесом фортуна, знаешь. Это вот как вот внутри-внутри хорёк, а снаружи какой-то котик, да. Поэтому, дорогие мои, желаю вам всего самого наилучшего. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал второй вариант? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. «Что замыслил человек насчет вас? Угу. Какое отношение, как он к вам относится? Выполнит ли свои обещания? И, в принципе, вспоминает ли вас?» То есть, вот здесь очень прям сразу говорю, позиция такая, что здесь может как через детей идти. То есть, смотрите, «Что замысл человек насчет вас?» Сразу говорю, здесь больше позиция для тех, у кого какие-то связи, но... но больше, если вас что-то связывает, деньги, семья. Давайте, если новые отношения, немного подумаем чуть-чуть по... дальше, чуть дальше. М -м да. Чуть дальше. Все-таки, давайте, семерочка, э, чаш, десятка мечей, шестерочка Пентакли, четверочка, шестерочка чаш. Здесь что замыслил насчет вас? Возможно, даже я бы сказала, если надо, то человек как-то впряжется в какую-то ситуацию, дабы как-то вам помочь в ваших каких-то определенных вещах, с которыми вы не справляетесь, либо вам сложно. То есть человек готов, в принципе, просто вам помогать, либо человек готов, в принципе, проявлять какую-то некоторую солидарность по отношению к вам. Но если это касается детей, либо касается, возможно, вашего прошлого, либо прошлых, не знаю, какого-то вашего дома, очага и тому подобное. То есть человек готов в принципе вам идти на уступки и помощь. Я бы здесь и не сказала немножко любовные отношения, но это, кстати, может или не любовные проигрываются, в принципе, очень даже. Ну и любовники тоже. Поэтому здесь, в принципе, может пойти на уступки такие, которые, в принципе, вы в этом человеке нуждаетесь, если у вас что-то не получается, либо как-то что-то рухнуло. Я бы не сказала, что у него, даже по такому сочетанию, я вам расскажу далее. Поэтому, если у вас что-то связывает дети, внуки, дом, э, то человек поможет вам с этим накопить, либо как-то что-то привнести. Поэтому, вот, я бы сказала здесь немножечко так. К любым отношениям, да, там, мужчина, женщина, очень сложно как-то на это все смотреть. Да. А давайте дальше. На самом деле мне очень сложно смотреть, если здесь любовные, честь любовные загадали. Здесь вот толк, ответственность. Как, как к вам относится человек? Здесь у нас король жезлов, маг, рыцарь, чаш, соответственно, человек в принципе хорошо к вам относится, но есть какие-то определенные виды огорчения, не выяснено, что может человека печалить между людьми, здесь не выяснены какие-то вопросы и вещи, то есть не проясненные, но человек к вам относится благоприятно. Да, но может человек от чего-то именно с вашей стороны не выяснено, если вы не определились, если вы как-то немножко думаете над какими-то вещами, то вы человека можете этим просто расстраивать, потому что восьмерка и отшельник в разные стороны, и причем что-то не выяснено, что-то непонятное с вами расстраивает, но в принципе относится к вам благоприятно, положительно и хорошо. Поэтому какие бы здесь отношения бы ни были. Я бы сказала. Поэтому у кого как, у кого какие-то, какое-то ей присутствует желание, у кого-то некоторое уважение. Есть какая-то определенная для кого-то ценность. То есть кто-то вас ценит, а какой-то мужчина любит. Кто-то очень сильно жарко, всплывает страсти. Но здесь есть, присутствует именно ощущение благоприятного настроя по отношению к вам. По этой позиции, но ну, вы поняли, да, где какой-то есть какие-то косяки. Давайте дальше. Ам, далее Как А, а как относится, мы смотрели Вспоминает ли А, выполнит ли задуманное Вот прям вот здесь Вот, вот я как раз такие а, Молодцы спонсоры остальные девушки На стриме, которые подсказали такой вопрос Очень сильно актуально Двойка Пентакли, пятерка, король король пентаклей и королева мечей смотрите здесь в принципе человек выполнит свои обязательства но если он имеет некоторые контроль и допустим некоторый пакет акций чтобы вам дать займу некоторые возможно некоторую ответственность за ваших каких-то за ваши, возможно, какие-то приблуды, привещи, которые вам захочется. То есть, в принципе, за, что, за то, что он имеет некоторую власть, что у него есть, то и, в принципе... Дорогие мои, выполнит, если у вас, соответственно, давайте просто пример, если у вас совместные дети, если вы в разводе, то, соответственно, человек выполнит какие-то определенные вещи, которые, возможно, вы не можете выполнить, либо как-то вам это понадобилось, возможно, произъяснительные определенные беседы, поэтому, дорогие мои, но то, что не все выполнит здесь, если что-то понадобится, не все, а только то, что может, и то, что подвластно, и то, что в его интересах по отношению к вам. Вот, поэтому вот я прям сразу говорю, все-таки по пятерке, по королеве мечей, что в интересах человека, то он выполнит. Если в интересах это, соответственно, помогать вам материально, да, там вы с ребенком, и он вам помогает, то да, человек выполнит это. Соответственно, только это зависит от того, конечно, сколько у него средств, потому что я бы не сказала даже по такому сочетанию, что на все пойдет. Здесь, в принципе, готовность пойти на многое, но вот не на все пойдет сам по себе человек. Я вот к чему. Поэтому здесь так. Возможно, на какие-то определенные виды уступки в отношениях, либо в отношениях. Но здесь вот что-то должно как связывать, как Пентакли, либо дети, потому что здесь много... Пентакли дома и все дела. А давайте вспоминает ли вас это вот-вот-вот, если вот как-то вдруг вот, вот-вот, на, надо, не надо, ну мало ли. А здесь все-таки у нас паз жезлов, тройка Пентаклей, туз, четверочка жезлов и тройка жезлов. Здесь может человек вспоминать вас, но если вас реально связывает определенные обстоятельства и вещи, либо работа, либо, возможно, деньги поэтому дорогие мои я бы сказала в таком смысле я бы сказала что вспоминает поэтому если в принципе вас ничего не связывает и вы все равно здесь да предположительно то там я просто дополнительно подсмотрела что человек может грустить о чем-то и о чего чего-то что-то что оплакивать и что-то ему очень сильно неприятно но при этом может вспоминать вас но не с такой сильной яркой хотением, желанием и тому подобное, что-то там, допустим, доказать. Да? Поэтому здесь, да, вспоминает вас, но если у вас что-то реально связывает, сообщение, смс, что-то новое, что... Да, тройка, и все-таки четверка. Я здесь больше склоняюсь к позиции, у кого что-то есть совместно нажитое. Все равно вот здесь, все равно я склоняюсь к этой позиции больше, нежели к другой. Поэтому вот... Поэтому спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца, и давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто загадал у нас третий вариант, да, третий? А что за мысль человек насчет тебя? Это интересный. Это интерес, Прямо сразу. Прямо сразу у нас король жезлов и по жезлов. То есть здесь да, здесь написать, здесь дать понять, дать о себе знать и тому подобное. Дорогие мои, здесь такой неотступный человек, я так понимаю, либо человек, который держит свои слова и какую-то проявляет некоторую ответственность везде и во всем. Поэтому, если человек у вас особо не такого расклада и не особо такого характера, поэтому вот, вот здесь могли бы Могут быть трудности насчет этого варианта, поэтому здесь да, дать весточку, взять ситуацию под свой контроль и, соответственно, что-то, возможно, вам рассказать, поведать либо как-то что-то написать. Поэтому здесь дайте себе знать. Давайте дальше. Давайте дальше, что у нас как относится? Как относится как относится человек? У нас император. У нас император, рыцарь жезлов, маг, семерка мечей, восьмерка мечей. Дорогие мои, относится так, я бы сказала, что заинтересован в общении, в отношении, в любом плане, в доказывании своих, своего претендования на вас. Этот человек любит, возможно, даже... Прям доминировать немножко, если что, доминант, он прям... Это самец, вот здесь мы рассматриваем. Вы знаешь, иногда самка богомола, да, вот мы... мы иногда рассматриваем. А здесь прям реальный самец, который может вас как-то захомутать, завоевать. Но, возможно, даже порой совсем не нужно. Поэтому, дорогие мои, к вам отношение, в принципе, такое. Яростно, я бы сказала, яростно в плане вот такого вот адреналина, знаешь, либо вы сами вытягиваете из него весь адреналин, что с вами, наверное, в повышенных тонах может разговаривать, либо очень сильно завоевывать. То есть здесь в любом случае есть, есть какие-то очень большие порывы, даже в каком бы степени вы не были. То есть вот яростный какой-то порыв, даже порой... Ну, здесь если семерку и восьмерку, то здесь даже вот доказывание своего, даже если это вам не надо, ему не надо и тому подобное. Вот здесь я бы сказала, вот какое-то такое отношение, в принципе, вот немного яростное. Хотя и император, да, но здесь император с рыцарем чаш больше подчеркивает ощущение власти на всей ситуации. Я тут босс, я тут главный, я приду, я тебе все разъясню. Не хочешь, хочешь, не надо мне вот это, пожалуйста. Вот это то же самое, примерно. Вот такие какие-то высказывания могут происходить, поэтому вот. А, давайте далее, значит, у нас, а, выполнят ли задуманное? Вот с первого раза можно сказать, что ну, ну нет, ну как так-то? Ну как так-то? Ну зачем? А здесь человек выполнит свои обещания. Ой, как кому-то прилетит сегодня. Выполнит свои обещания и попажу. Здесь паш-чаш. Вдруг паш чаш, да? Четверка, восьмерка. Здесь выполнит с условием, что это его успокоит, что это даст что-то для него понять. Возможно, какую-то дольку. Вы дадите долгу понимания того, что может происходить, что будет между нами, что ты решила, что у нас как дальше идти, плыть вместе». Ой, точно получит, видать, по, по отшельнику и по семерке чаш. Поэтому, дорогие мои, здесь прояснит какую-то определенную вещь. То есть здесь и паш жезлов, то есть какую-то весточку и, соответственно, какой-то контроль над ситуацией. И здесь же паш чаш, но здесь с отшельником и семерочкой чаш. То есть здесь прояснит для себя что-то вместе с вами. То есть ему надо будет что-то определенное. Прям сразу говорю, у нас это там по семерочке мечи также что-то определенное от вас. Возможно, правда, что-то прояснить с вами. Возможно, как-то по почувствовать себя каким-то человеком востребованным в этой жизни, любимым, э нужным. Поэтому здесь, да, даже по такому сочетанию грустнявой четверки и восьмерки, потому что все-таки восьмерка отшельника семерка больше. Да, я выйду на связь для того, чтобы прояснить что-то для себя. Да, мне беспокоит что-то определенное, что, в принципе, беспокоит. Поэтому, дорогие мои, короче, вот как-то так. Поэтому спасибо вам, что вы досмотрели этот интересный стрим-расклад. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал четвертый вариант? Давайте посмотрим, что за мысль человек в отношении вас. Здесь... Ну да, здесь больше. Дорогие мои, здесь если у вас какие-то определенные виды отношений, где вы друг друга любите и цените, и у вас нету проблем, пожалуйста, вы ошиблись с вариантом. Это 100-пудово. Это прям 200-пудово, потому что здесь немного о другом будет ситуация. Давайте, если у вас все стабильно, спокойно и без каких-либо изян. Если у вас истерики, соответственно, ладно. Это, кстати, относится тут. Ладно, что за мысль человек? Здесь семерочка, пентакли, десятка. Э, страшный суд, туз жезлов, башня. Дорогие мои, рвать. У кого-то рвать, у кого-то что-то э, уходить, от кого-то бежать, не заходить, не приходить. То есть здесь, наоборот, я бы сказала, все от всего отойти отплыть и тому подобное, поэтому прям прям да, потому что по тем более по правосудию с башней это может быть очень. Почему я я дальше объясню, потому что у нас как относится в принципе. Если если вот здесь одна ситуация. Если этот человек, который кому-то обещал уйти от своей семьи, давайте так и он с вами в хороших отношениях, тогда здесь больше, я бы сказала, что возможно уйти из семьи, уйти от того какого-то некоторого предела, который ему безразличен, уйти от всего. Но вот этот такой расклад для вот именно тех людей, от кого хочет уйти, да, уйти от семьи, прийти к вам, да, не тешьте, пожалуйста, себе надеждами, потому что это немножечко не ваша ситуация, только потому, что как относится человек здесь. Немного тогда в отношениях с вами, это немного тогда не о вас, а о том, что у него происходит в семье. Поэтому прям вот, вот я бы здесь сказала, что вот осторожнее, кто в такой ситуации этот расклад смотрит. Просто не питайте какие-то иллюзии Либо какие-то ожидания к человеку, пожалуйста Поэтому здесь как-то все порвать Как-то все от всего отойти Ничего не надо, ничего не хочется В принципе, его не удовлетворяет Некоторая такая ситуация Вот, поэтому прям сразу говорю Разрушить, даже если не началось да? Поэтому, дорогие мои, очень такая Не особо приятная позиция вот, вот то же самое, как вот, вот, вот вы слышите, возможно, какие-то определенные еще звуки. Поэтому давайте дальше. Выпал. А, как относится? Как относится? Десяточка пент... Пентаклей, тройка мечей, паш, Жезлов, восьмерка и восьмерка Пентакли. Просто. Полосенько, если вы семья и составляете какую-то семью ячейку общества, либо его вообще составляете, его семью и относитесь там, не знаю, может, вы его какая-то родня определенная, не, не жена, а кто-то еще. Здесь то отношения здесь с семьей достаточно сложны, неприятны, и э, не хочется не хочется человеку находиться там, где он находится. Хочется заняться определенными делами, либо определенными для себя планами, которые человек очень хочет выполнить. Прям у него есть дикое к этому желание. Поэтому здесь отношение к вам, если вы являетесь семьей, это очень сильно негативное и не особо приятное. У человека присутствует какое-то вот чувство внутреннего неудовлетворения в жизни. Поэтому вот здесь, правда, здесь, пожалуйста, очень сильно так сложненько. Но... Выполнит ли, да, выполнит ли, вот что самое интересное, вот здесь я бы сказала больше зависит от того, в каком расположении духа и с какими деньгами, и с чем вообще человек есть и существует. Я бы здесь сказала, я бы здесь не дала какого-то определенного ответа да, либо определенного ответа нет. Карты вроде все закрытые, вроде все такие непонятные, да, какие-то какая-то... И хэп что-то грызет. А Тут вот надо им погрызть что-то. Извиняюсь. <как> Я уже, наверное, вырезать-то не буду там 5 секунд. Дорогие мои, поэтому здесь больше зависит от того, в каком положении денег, вещей, что у него присутствует. Вот здесь больше отталкивайтесь от этого. И... На, от настроя человека очень сильно зависит, поэтому я бы здесь не прогнозировала, что человек это не сделает, что человек не уйдет. Нет, если у него есть достаточно харизмы, желания и веления сердца к чему-то, к чему-то определенному в жизни, уйти там из дома, да, либо уйти от семьи, уйти от мамки с папкой, там, то да, человек уйдет. Но здесь в зависимости от того, что присутствует в жизни человека на данный момент времени. Если, тут может, и, и, если человек настроен очень сильно, то он выполнит. Если человек, ну, говорит, ну, на самом деле, как-то вообще даже особо к этому каких-то не прилагает усилий, то человек это не выполнит. Поэтому здесь больше зависимости от того, какими, с чем он располагает, что у него, в принципе, в приоритете, к чему он идет, какого он мнения, от чего, в принципе, огораживается. И огораживается или просто комплексует и депрессует, поэтому поводу вот это очень сильно вот такие какие-то моменты если что звуки да они без них никуда а, поэтому дорогие мои правда вот здесь вот, вот а, как-то вот так вспоминает ли, если совсем бывший, и вот, допустим, кто-то уже, да, там, ушел, и кто-то уже это, в принципе, сделал, да, как-то так. Ну, здесь человек может вспоминать, да, но здесь, в принципе, как-то со страхом, как-то с негодованием и с какой-то такой долькой ощущение того, что да, как будто ощущение, как про... ну, здесь вот реально может как проиграть, как в некой битве. Не, не Что-то вам не сказал, не доказал он, и за этого может человек как-то страдать и немножечко какие-то неприятные ощущения испытывать. Поэтому да, здесь вспоминают, но больше о той ситуации, которая может также и происходить с вами сейчас и в данный момент, если вы являетесь семьей и у вас там на грани всего. Поэтому, дорогие мои, вот здесь я бы сказала, да, вспоминает, но как-то не, не как, с каким-то таким неприятным ощущением, горячо. И не особо приятно, потому что все-таки такие карты. Да. Поэтому, дорогие мои, да, поэтому спасибо вам большое, что вы досмотрели и дослушали. Это сложная позиция, я понимаю, и, и да, и нет, нету вообще, ну, потому что расклад общий, много его смотрит, и много различных ситуаций, в которые люди пребывают. Также очень здесь зависит от характера человека, от его поступков и от отношения с вами. Поэтому вот здесь больше опирайтесь на то, что сейчас происходит между вами, нежели загадывать нам будущее и то, что будет между вами. Это, грубо говоря, тупо бесполезно смотреть. Просто от ваших действий и, конечно же, зависит ваше будущее. Это просто учтите. Поэтому спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал пятый вот такой черненький вариант? Давайте посмотрим. Что замыслил человек насчет тебя? Дай бог тем людям, кто делает ремонт а в рабочее время, других людей, кто работает дома. Давайте, у нас король Пентакли, тройка Пентакли, семерка Чаш, семерка пентаклей, семерка жезлов. Люди мои, человек-то особо не определен. Но я бы сказала Здесь намек Если это тот человек, с кем вы не общаетесь То здесь больше все-таки Дело о нем То есть он задумал что-то насчет себя Насчет своих денег Насчет своих стабильности Насчет бизнеса, возможно, насчет Какого-то кипиша между людьми Поэтому, дорогие мои, да Но здесь какие-то выполнения Своих надежд, своих обещаний Но самому себе, но не кому-то. Возможно, кому-то, но я бы сказала больше какие-то рабочие отношения, нежели вы, дорогие мои, и, и, если так, то есть, правда, э, возможно, человек просто к вам не особо каких-то там замыслов не питает. Вот это я бы могла бы сказать. Это единственный момент, что не питает никаких замыслов. У вас вот идет, и все, и идет, и нормально. Вот, вот это только один такой вот вопрос-ответ я могла бы сказать. Что вообще-то может как присутствовать замыслы по отношению к себе, либо замыслы в отношении с вами вообще их нету. Поэтому, дорогие мои, вот как-то так. Возможно, просто вы воплощаете вместе замыслы. Это вот такой единственный момент, я бы вот хотела бы сказать. Вот, вот это только такое подходит. вот. Поэтому, может быть, эти замыслы вам и говорит. Это тоже так подходит. Поэтому либо совсем бывший, либо совсем ближайший. Вот здесь больше. Давайте далее. Потянулась рука, выполнит ли? Потянулась рука, выполнит ли? Обещание человек, в принципе, может выполнить. Но дело в том, что здесь есть какие-то вещи, которые надо для себя уяснить, прояснить, либо что-то спросить. То есть, поэтому здесь больше от того, что... Возможно, цель какая-то должна быть определенная у человека, чтобы это сделать. Поэтому я бы сказала, что если даже замыслы к вам, еще раз говорю, замыслов-то особо нету, возможно, вы вместе делаете, и вы вместе что-то определенное творите, вот, и вы тогда все обговариваете. Но сразу говорю, по отшельнику, возможно, есть определенный какой-то неинтерес к определенным вещам по отношению к вам, что, в принципе, тоже могут играть, если у вас такие между собойчики интересные, да? У вас есть отношения. Если для тех, у кого нет особо отношений, вот я бы сказала, что человека ничего особо к вам, правда, и не нету замыслов и особо он и не выполнит, потому что у него есть определенная цель в жизни, определенный какой-то фонарик. Поэтому вот здесь я бы сказала больше так: есть на что возможно опираться в жизни и у вас нету какой-то нужды. То есть это также может играть, если вы очень даже далеко, либо как-то ведете какие-то отношения, которые просто пришел, ушел, победил и до свидания. То есть, и это всех удовлетворяет, устраивает. Поэтому вот, вот какие-то такие разноплановые такая разноплановая вещь. Давайте дальше. Соответственно, как относится-то? Как относится человек? Либо человек, правда, либо вот в отношениях вы там в браке, муж, а муж, жена одна сада. Мужчина ну, одна сатана, и что, в принципе, возможно, какие-то расстройства, какая-то боль, боль от каких-то ограничений. Это может присутствовать в данном моменте человека. А, возможно, есть какие-то ситуации, которые вот, человека могут гни... ну, такое угнетенное состояние вводить. Поэтому к вам относится таки благоприятно, хорошо. Но дело в том, то, что либо пленили вы его и навсегда, что в принципе, да, либо, в принципе, человек пленил сам, самого себя в своей же жизни по отношению к другим вещам, людям, к браку, там, не знаю, к чему угодно, потому что это все таки по делу, возможно, просто к самому себе, да. Поэтому, правда, если у вас отношения близлежащие, то относятся к вам очень даже хорошо, но есть какие-то вещи, что очень сильно тревожит, либо просто плохо человеку, что ну, как-то болезненно, что человек для себя воспринимает в отношениях с вами, если от вас никуда не деться. Вот. Ну, я бы сказала положительно. Если вы не общаетесь, то здесь больше положительно, но у человека, возможно, какое-то остаточное явление неопределенности и какого-то разбитого сердца может идти, конечно. Поэтому, дорогие мои, вот я прям сразу, да. Давайте дальше, вспоминает ли, да, там какие-то... Вспоминает Ли, вспоминает Ли. Здесь у нас восьмерка, король Жезлов и Паша, и Паша Пентакли. Даже королю мечей я тоже доложила по Пажу Жезлов. Поэтому здесь, я бы сказала, ну, вспоминает больше, ну, либо тех, которые ведут какие-то переписки, либо дети, либо с кем что-то связывает также. Но, возможно, здесь просто вспоминает как-то просто. Здесь вот, вот здесь вспоминает в любом Я бы сказала, в любом больше случае. Но здесь вспоминает, если. Давайте так, в этой, если у вас связывает учеба, дети, работа, деньги, что-то осязаемое вспоминает король жезлов. Король мечей. Может что-то вспоминать, даже вот как-то просто вспоминать. Вот здесь я бы сказала да. То есть здесь позиция, да, вспоминает, да, есть в любой ситуации, но. Смотря как, да, смотря то, что либо нас связывает, и то, что мы идем по жизни вместе, либо, да, я думаю, что у меня, да, у меня был какой-то момент с определенной леди, да, либо у меня сейчас что-то происходит, и я думаю о ней, да, это такой момент тоже присутствует. Поэтому здесь, дорогие мои, здесь могут в любом моменте вспоминать, не зависимости от того, какие отношения, но все же а с какой именно такой прихвосткой, либо с каким таким ощущениям я сказала как он в, как он к вам относится поэтому а, вот я бы сказала и у нас так поэтому спасибо большое вам то что вы досмотрели расклад до конца я желаю вам всего самого наилучшего спасибо моим спонсорам что они у меня есть что они присутствуют что они поддерживают меня на любых начинаниях каких бы я бы не задумала они ж потому что молодцы поэтому и спасибо вам то за ваши лайки и комментарии поэтому подписывайся если ты не подписан лайкай если не лайкнул и Будь со мной и присутствуй, пожалуйста, на стримах. Все-таки у нас тут как-то запись идет и разговор интересные. Поэтому я желаю вам всего самого наилучшего. С вами была читающая Тару. И пока-пока.